На самом деле, действительно, тема не совсем для этого театра Кабаре, просто потому что совсем рядом, вот буквально 30 метров отсюда, находится здание, которое я ремонтировал, и я почему-то решил, что надо здесь и рассказать. Если раздвинуть стены, будет 30 метров до этого здания. Вот, в принципе, то, что было до ремонта, вот, вот это здание во дворе находится, тогда оно было до ремонта. Представьте себе, средний человек, я по сути средний человек, который радиоинженер по специальности занялся ремонтом от этого здания. Вот трещина идет через весь дом, снизу вверх. Оно раскалываться на две части начало. И вот, Был конкурс, вот и висит объявление продажи, да, продажи нижней квартиры. И, я решил взяться за это здание, за ремонт, вот такой простой человек. Никто не брался, все отказывались, здание, по идее, надо было сносить. Вот, например, я, кстати, почти к театру, соседнее здание театра. Почему я взялся за это, за это здание? Получилось так, предыстория. В 1999 году была серия терактов, если вы помните, когда взрывали там дома, там, да, вот везде. И правительство приняло решение, что нужно перейти к раздаче в аренду подвалов всех домов. Вот, и, и... и нам такой подвал, достался такой подвал, в котором было что-то такое невероятно ужасное. Да? То есть этот подвал был с ужасным входом, земляной пол, полчища крыс, много-много всего плохого. да. Но мы когда-то заселились, то есть начали ремонтировать, мы столкнулись с такой странной проблемой. Получилось так, что земля глинистая под ногами вот этого подвала стала как-то странно продавливаться. Идешь, она так чуть-чуть гуляет, как, как будто покачивающая на этих волнах глины. Мы стали думать, что это такое, откуда взялось. И потом поняли, что соседний смежный дом, там протечка воды. Протечка воды в очень серьезных таких масштабах. Оно, то есть льет полные струи холодная вода и размывает землю. Получилось так, что мы нашли туда протечку, увидели, стали звонить в управляющую компанию. Управляющая компания... В то время они вообще там не откликались на телефоны. Через неделю мы добились, что все-таки это воду закрыли и сделали, заварили трубу. Вот. Потом мы стали разбираться, что это, почему, как это так, почему так вот все было. Но на самом деле, забегая вперед, расскажу, что здесь в 2002 году произошли такие страшные разрушения подобного типа, есть, может быть, вы помните, кто им там вспоминает, на Двинской улице общежитие разрушилось. Вот можно сейчас показать. Слайд. Вот разрушение, это общежитие на Двинской улице. Там та же самая история. Холодная вода просмыла фундамент. И вот мы так случайно да, ее закрыли, а тут никто не... Так как это общежитие, всем было все равно... Все жильцы думают только о какой-то комнатухе. В итоге размыла фундамент, и часть дома рухнула. Да, погибло 4 человека. Вот это когда стена падала. И в 2004 году произошла авария Трансфальт-парк. Может быть, кто помнит, это такой аквапарк, когда э там люди купались в Трансфальт-парке, это в Москве. И вдруг все обрушилось. Там была центральная колонна, которая, ну, не вода, то есть размыла тоже вода, но не холодная вода, как здесь, а там были какие-то подводные ручьи, подземные ручья. И все это рухнуло на людей, которые там отдыхали. Погибло 28 человек, из них 8 человек дети. Вот. Потом, когда вот это уже все это происходило, да я понимал, мы предотвратили, по сути, такое же окрушение. И все то же самое было. Далее, ну, мы, когда вот это произошло, еще до всех этих событий, что мы, мы стали подумать, как вот сделать так, чтобы больше такого не было, чтобы не набухала земля, чтобы она как-то вода куда уходила куда-то вниз. А надо было делать дренаж. Дренаж дренажная системы. Мы стали изучать, как она делается. И, конечно, мы смотрели иностранные сайты. Не стали наши смотреть, у нас какое-то всего убогое. И на иностранных сайтах везде геотекстиль используется. То есть этот материал, в который заворачивается щебень с трубой, и вода свободно уходит вниз, нигде ничего не размывает. И вот, когда мы это все узнали, мы стали искать геотекстиль. В то время его просто не было. И дороги, и дома фундамент на строили без него, да, дороги были выбоины на выбоине, и очень было плохо. Когда вот мы узнали, что нужен геотекстиль, мы стали искать, а мы профессионально снабженцы. А, нашли, наконец-то, такой завод в Белоруссии, в городе Пинск, а, Пинима, и, соответственно, я туда поехал. Я говорю, можно у вас купить геотекстиль, так как мы торговая организация, мы будем продавать его, пока возьмем маленькую машину. Директор на меня посмотрел как на странного человека. Он сказал, вы знаете, мы много раз выходили на Санкт-Петербург, участвовали в выставках, мы искали дилеров, да. мы даже просто раздавали этот ролл на геотекстиле строительным компаниям, чтобы они попробовали, чтобы хоть чуть-чуть как-то поняли, поняли для чего этот материал и что он улучшает. В итоге никаких продаж не произошло, только раздача рулонов. И мы отказались от Санкт-Петербурга, поставили на этом городе жирный крест. Ну, я говорю, давайте сейчас попробуйте со мной. Так как мы платили предоплату 100%, он нам, естественно, отгрузил. Мы привезли, рискуя всем, да привезли эту машину в санкт петербург и попытались продавать. Вот. Но... Мы, конечно, не суперпродавцы, мы просто обычные люди, но нам повезло с годом. То есть это был 2000 год уже, и 2003 год, как вы помните, 300-летие Санкт-Петербурга, когда все начало строиться. Губернатор был у нас Владимир Яковлев, и все начало строиться. Много было строек, мы эту машину продали, может быть, через два месяца, а потом больше. И разные объекты, и маленькие, и большие, много-много стало продаваться. Мы рекламировали усиленно геотекстиль. В итоге к нам даже позвонил, позвонили с Константиновского дворца. Сказали, вот мы положили какой-то там геотекстиль московский, и у нас дороги стали такими, пошли волнами. И люди, которые едут на автомобиле, они вот так вот покачиваются, как на корабле что, конечно, президента не устроит. Мы сказали, попробуйте вот этот белорусский геотекстиль, это французское оборудование, очень качественный. Они попробовали, сделали все, дороги стали более-менее ровные. И дальше больше. Дворцовая площадь положили геотекстиль. Многие улицы, Литейный проспект. Там. Вот. В 2006 году мне очень запомнился Ладожский вокзал, когда мы Начался строиться Ладожский вокзал, и главный инженер пришел к нам и сказал, какой геотекстиль положить, как. И мы с ним вот так вот в паре этот геотекстиль подобрали и укладывали. И сейчас, когда я приезжаю через 17 лет, или 16, через 16 лет приезжаю туда на Ладожский вокзал, я каждый раз смотрю на дорогу, которая там, нет ли выборы, нет ли трещин, да, все гладенько, хорошо, и мне это очень а, приятно, когда я это вижу. Но вернемся к нашим объекту, которого мы начали. той квартире, которую я взял в ремонт. То есть мы уже начали сами ремонтировать какие-то объекты и стали браться за дома с трещинами, за которые никто не брался. То есть нам дали квартиру и трещину да, до ремонта. Вот это была коммунальная квартира, шесть комнат. Вот представьте себе такие картинки. Да. Вот люди, 6 комнат, каждая жила отдельная какая-то семья или человек. И вот они довели до такого состояния, почему? Потому что это общее, общее, да, все. Это, это значит ничего. Вот видите, какие все убогие, грязные. У них не было даже горячей воды. У них, то есть ее можно было включить, но они ее не включали, да, потому что вражда, какие-то скандалы, да. Вот, довели квартиру до ужасного состояния, плюс еще трещина дома. В итоге ее расселили а нам отдали, типа, как, вот, тоже ремонтировать. Вот. И мы взялись, взялись за ремонт, отремонтировали с помощью разных... Кстати, мы потом, после того, как Белорусский завод, мы с ним поработали, мы нашли еще более лучшие компании, фирма Тинкатте. Это голландская компания, она лучшая в мире по гивотекстиле. Они говорят, что мы номер один, но мы считаем, что они лучшие в мире. И, соответственно, с помощью технологий, да, я обучался и в Москве, и в, Гол... и в Голландии, и в Австрии, в разных городах, проходил какие-то короткие об... Об... обучения всему-всему, да. Я знаю, как ремонтировать дороги, как вот эти... Вот сейчас вот, знаете, трехцы приезжают, и вас все время трясет на них, да. Я знаю, как это ремонтировать. Почему наши не хотят это сделать нормально? Ну, можно, да, все это исправить. Все это голландские фирмы, немецкие фирмы знают. У нас, вот мы сейчас продаем геотекстиль, к нам приходят люди и говорят, обычная история вот такая, Про, проводится тендер, да, выигрывают там профессиональные выигрыватели тендеров люди, они выиграли, после этого они находят какую-то бригаду, там самый такой дешевые, гастарбайтеров, или там, не знаю, как будто там кто дешевле там, заплатит, и вот они к нам приходят и говорят, дайте нам, ну, пожалуйста, самый дешевый геотекстиль. Ну, вот у нас, смотрите, у нас есть хороший геотекстиль, да, который вот фильмы Тинканты, который вот, дорог будет долго служить, все хорошо. Есть средний геотекстиль, мы говорим, да, вот такой вот это, это пини допустим. Ну, есть дешевый, да. Но ну, дешевый второй там он там боится мыльных растворов, он растворяется. Они говорят, вот, а есть еще дешевле, чем самый дешевый? Я говорю, ну давайте скидочку вам дадим, ладно, Вот так. Вот так, ежедневно, представьте себе, у нас чуть ли не ежедневно такая происходит а, торговля. Вот каждый раз одно и то же вот этот день с рука, одно, второе, третье, это наболевшее, Правда, я давно это все накопил себе. Наконец-то я сейчас выношу на какую-то а, люди, чтобы вы слышали. И вот так вот происходит. А что делается в продвинутых странах? В Германии, допустим, как вариант, где самые лучшие дороги, там у них тендеры проводятся не на один раз, не в ременщике. Тендер проводится на 25 лет. 25 лет – это значит, что человек пришел, дорогу ему дают, вот, и каждый год выделяется на Он пришел к этой дороге, смотрит проблемные участки и делает ä, правильный ремонт, самым лучшим его текстилем, определенный слой щебня. После этого м -м, дорога служит 5 лет, не ломается. У нас полгода, если вы знаете. Отремонтировали, через полгода опять все сломалось. Ремонтируют вот сейчас осенью, деньги поступают на счета осенью. Вот зима наступает, зимой там начинается пучение грунта, и к весне опять все сломалось. Стандартная история Санкт-Петербурга. Вот. И, и здесь вот какая мысль хочется передать, что да, вот коммуналка, нет хозяина, есть много разных людей, которые общие, значит это ничье, значит это помойка. С, кварти... э, с... с дорогами та же самая история разовые приходят люди, делали ремонт, чисто так для отметки, сдали какие-то странные встретили, получили чиновника ничего не понимающие, все, дорога опять сломалась. У нас дороже ремонты, чем вообще во всем мире, очень дорогие ремонты дорог. И вот сейчас вот платят дороги, да, только поверхностный ремонт, я уже вижу. Вот, поэтому, что хочется донести, что все-таки надо, чтобы был хозяин. Надо обязательно все эти... Была у нас коллективизация, когда были хозяева в деревне, да, их всех разогнали. Стали коллективное хозяйство, где никто ни за что не отвечает. То же самое здесь. Вот. хотелось бы, чтобы кто-то потом, может быть, передал, когда там, будет какое-то там принимать решение, да, что лучше, чтобы везде был хозяин. У дома один хозяин, не надо много. У дороги один хозяин, не два, не, не три, не четыре, один. Вот, вот и все. Спасибо.